Всем привет, на связи мистер офицерки. сегодня мы поиграем в игру муфо дай вместе с делом. Всем приятного аппетита и хорошего настроения! Oh, Блин, надо было поменять. Я тебя сейчас выберу. О, О ты а? это любишь. <laughs> да. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Я так. Ой, ты погоню за шепками выбрал. <laughs> Давай, я хочу мутатор выбирать. Да я хочу выбирать мутатор. Ну, бросок кубика возьми, да. <laughs> Новый мутатор каждый раунд. <laughs> а -а -а. Миражи, <laughs> ядри! <laughs> и со не а издеваешься? Блин, подожди, это что? А где я? M. Ничья? Yeah. Подожди, а где я был вообще? Все были ужасно. Че? Опять миражи, да вы издеваетесь? Это шапочная погони? да вы издеваетесь. А где она? Где-то. Ай, ты гад. Ты зараза. Подожди, где ты там? О, нормасс. Блин, а где она? <связывается> в смысле, да сто. <связывается> Нет! Да! Блин! <связывается> миллисекунды. Да, стрельба в прыжке. Ой-ой-ой-ой. <связывается> <связывается> Это тренда. Это тренда. А как стрелять-то я уже забыл? Прыжки как-то. Знаешь, тут проблема в другом. Как тут ходить? Да подожди, как тут ходить? Страшно. Подожди. Да я тупо... Я тупо не выплыл, понимаешь? Да я понял. Я тоже почти чуть не выплыл. Ну, вот я о том же да, говорю. Да, Бомба-паук. Как? Я пришел к тебе, поставил паука, и ты сразу же... Ты посмотри, миражи. шипастые шипастом мяче. Ой, трендарь. Найдите нас и поставьте лайк. Не, найдите FSRG и поставьте лайк. О, еб! <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Жопа, путаница, Ну, это фигня, это путаница фигня. это хрень. Ойо, Ой, Ой. Ч, опять что ли? А, -а, -а, -а <свят> это это хрень, понял? Вот да? она так работает, <свят> да. Блин, пока. <свят> Я не понял, с каким таймингом она работает до сих пор. Блин. Слегчу мучать Так. Чехарда. Давай Чехарда, ладно. Прочитал? Ты это прочитал? В этом режиме это будет еще жестче. Ух ты, ядрить тебя налево! Ты куда меня поставил, козел? О, жопа тебе! да, вот так. Зараза, блин, я позже давай в этом раунде. Ой, погоня за шляпой, ты понимаешь, что сейчас будет? Да в смысле, как ты так телепортишься? А, а, окей. Да в смысле? Почему ты опять со шляпой остался? Я думал это будет так. Ай, выбрал себе мутатор на голову. Это просто трэш. Я за тобой не добегу. Ладно, хорошо. Забирай свою шляпку. Я без шляпы. Окей, окей. О, стрельба в куртке. Ты прям Ты че вообще такое? Ты че? Ты прям под пулю. А -а -а. а -а. Че? Мы поменялись а -а -а, местами. Мы махнулись местами же. Хитрить, я совсем забыл об этом. А -а -а. Нет! Ты да чё, как оно? <смех> О, да, да, да. Все. Ах, ах ты зараза! Ах ты зараза, ах ты зараза. О, шипастый мяч. О. <смех> так. Он выбрал тебя. Он пока никого не выбрал. Ну ты засранец. Ну я сам мутатор выбрал. Такой замечательный. Calories. Я следил, чтобы сам не сдох. А ФСР просто как только видел, сразу начинал дохнуть. Молодец. Молодец. <panda music> Всем всего самого наилучшего и до новых встреч.